здравствуйте ребята Это. вот установил двигатель сидушку тут варю вот капот пятнадцатым профилем вот сцепление сделал тросик я уже в прошлом видео показывал от десятки ручника чуть-чуть туповато конечно но работает уголок здесь вот просверлил туда просунул здесь вот такой выпил вот он одевается очень удобно разобрать всё. просверлил здесь вот приварил болт законтрагай такой педальку сообразил отсюда от этого края вот 50 сантиметров капот у меня начинается На сидушка тут уж по месту все резал варил Здесь буду такие ушки приваривать к этому. Ну, к этой сидушке получается. Просвер... Просверлю эти ушки. То есть он будет разборным мне полностью сниматься будет. А здесь такой откидывающийся хочу сделать. Вот здесь ролик как установил. получился понравился здесь вот четверка то да, пятерка пятерка так и вырезал прорезал согнул обварил здесь вот трубу приварил и болт просунул на ушки вот у вообще нет вот тягу здесь такую сделал этот барабанов там внутри тормозной системы классики сзади выходят они сюда вот Нет. приварил коленка, но приварился здесь гаечку от подходящего диаметра чтоб трос ручника от десятки, он туда он прям продевается все отлично сидит здесь вот ролик опорный на уголок ну конечно, сейчас вот как ре реализовал. Трубо отрезал кусочек уголка, прорезь, обварил ее. Вот дырки То есть он на стойке вот двигателя сидит. Здесь вот до суда. Так, здесь у меня получается 80-й. Все сварило вот из 80-го Швеллера. Ну, здесь уж не буду подробно рассказывать. В Ютубе все так делают. Алик, Айнурабы. Все базовое, так скажем. Ремень у меня тысяч. Одна тысяча пятьдесят. То есть тысяча пятьдесят ремень составить. Вот, вот эти вот швелера 80 -е. вот ребром их все ставить и получается как раз высота здесь вот тоже там прорези двигатель туда-сюда можно регулировать двигать там он косынку сделал не видно извиняюсь тянулись Вот, все. Ну, мы будем продолжать дальше. Газульку осталось придется И можно ехать.